Гитара, ты моя, ты тонкая душа. Ой, напомни о себе, пройдя через порог, не стой. Этот вечер твой, ты можешь все, и я с тобой Украсим этот бой, немного хриплым будет твой, вой, вой. Тара, ты моя, ты тонкая душа, бой. Ты знаешь все слова, нашепчешь мне я голос твой, но. Этот вечер твой, ты можешь все, и я с тобой. Украсим этот бой, немного хриплым будет твой.